Выхера, а подобрительность кормиток сообщайте мушенистую. Ну вы видите, вы все устраиваете, как А, вы видите, когда начинают. Ну что, посмотрите. Чего мне пальчиком бросить? Да?